Махабхарата. Глава 3. Обретение царств. Возвращение Пандаву в Хастинапур. Страх и ярость охватили Дурьотхану при известии, что Пандавы не сгорели в Смоленом доме, а живы и стали еще сильнее. Вернувшись в Хастинапур, затаился он полный стыда за поражение на своем варе и не сразу явился к отцу своему. Между тем Видура, услышав о том, что Драупади избрала сыновей Панду, возрадовался всей душой. «О, царь!» – сказал он Дритараштре. «Наша семья укрепилась, породнившись с могучим царем Панчалов. «Хорошую новость принес ты мне, Видура», – ответил Дритараштра. «Иди скорее!» Подготовь Дурьотхане и его супруге достойную встречу. Видя, что царь ошибается, объяснил ему Видура, что не Дурьотхану, а сыновей Панду избрала Драупади. Велико было огорчение Дритараштры, но ничем не выказал он его. «Эта новость радует меня еще больше», сказал он Видуре. «Все мы скорбели о и ее сыновьях, а теперь узнаем, что не что они не только живы, но и обрели новых могущественных родственников и друзей. Нет конца моему счастью. Однако лишь только Видура покинул царский дворец, пришли туда Дурьотхана и Карна. «Я вижу, отец», — с горечью сказал Дурьотхана, «что благо врагов ты считаешь выше своего блага, иначе не превозносил бы ты так, пандал, Тебе и всем нам нужно придумать, как бы уменьшить их силу, чтобы не проглотили они нас, не отняли у нас царство. Я думаю, точно так же успокоил сына Адритараштра, но не мог подать вида Привидури, иначе понял бы мудрейшие мои намерения. Но как же нам поступить? Скажи мне, что считаешь ты подходящим, и ты, Окарна, тоже скажи. Тогда много коварных планов предложил злокозненный Дуриотхана. Посеять раздор между пандовыми, поссорив сыновей Кунти с сыновьями Мадри, либо пересорить их всех из-за общей их супруги Друпади. Переманить на свою сторону царя Друпаду, подкупив его и его советников огромными богатствами. Или запугать сыновей Панду слухом, что неименуемо будут убиты они, приехав в Хастинапур за своей долей царства. «Предательски убить Биму, без чьей защиты сразу станет слабее несравненный воин Арджуна, или столь же предательски убить всех пятерых по приезде». Но вышел вперед могучий Карны и сказал, «Твое суждение неправильно, Оды Рьотхан, так я считаю. Подобными средствами покушался ты на сыновей Кунти и раньше». Когда были они не оперившимися птенцами и находились рядом под боком, никогда у тебя ничего не удавалось. Какая же может быть удача теперь, когда выросли у них крылья и живут они далеко под защитой великого дру А царь Панчалов добродетелен и любив, никакие богатства не заставят его отступиться от Юдхиштхиры и его братьев. Не перехитрить не напугать пандовов не удастся. Нужно победить их в бою и поскорее, пока не собрал свои силы Друпада и не пришел к нему на подмогу Кришна с войском Ядовов. В нерешительности, как поступить, призвал тогда царь Дритараштра Бишму, Дрону и Видуру, мудрейших своих советников. И не согласились те ни с Дурьотханой, ни с Карной. «Нельзя побороть таких могучих и верных союзников ни хитростью, ни силой», — сказали они. «Отдай, о царь, своим племянникам половину царства, принадлежащую им по праву, и так ты смоешь позор за сожжение Смоленого дома. Ведь возлагают люди этот позор и на тебя, и на нас, и завоюешь ты себе верных союзников». а Адурьотханы и Карна, и согласные с ними Шакуни, молоды и неразумны, сердце их лежит не к закону, а к беззаконию. Выслушав всех, принял царь Дритараштри решение и послал он к пандовому Видуру с предложением вернуться в Хастинапур и вступить во владение половиной царства Куру. Тогда Видур отправился в царство Панчалов и одарил он Друпаду многими дарами, и попросил его отпустить пандовов и супругу их Дроупади, чтобы могли те быки среди мужей получить наследство отца своего панду. «Я рад за них», — сказал богородный Друпада, — «и пусть делают, как сами знают». И тогда попрощались пандовы с царем и отправились, взяв с собой кунти и Дроупади, сопровождаемые премудрым ведурой в столицу Каураво. И была выслана навстречу им пышная свита во главе с могучими стрелками из лука, дроны и крипой. Все жители Хастинапура вышли на улицу, чтобы посмотреть, как возвращаются домой так долго считавшиеся умершими герои. Когда же отдохнули они, то были призваны царем Дритараштры, сыном Шантану. «Внимли моему слову, о сын Кунти!» Вместе со своими братьями обратился к Ютхиштхири царь Дритараштра. «Дабы не возникло снова у вас раздора с моими сыновьями, отправляйтесь в Хандава-Прастху, место, откуда правили нашим царством предки Нахуша и Яяти. Получив половину царства, создайте там новую столицу на месте древней». И вняв этому слову царя, отправились пандавы в тот дремучий лес. Предводительствуемые Кришной вырубили они деревья и выстроили город, прекрасный как царство Индры и названный Индропрастхой. И стали приходить в тот город, желая поселиться там лучшие из знающих все веды, а также знатоки всех наречий, купцы из различных стран, жаждущие приумножить свое богатство, а также знатоки всех искусств и всех ремесел. И жили там пантовы, окруженные благочестивыми людьми, и радость их возрастала. И самым частым гостем их был доблестный и премудрый Кришна, славнейший из ядовов.